Всем привет! Давно ничего не записывал, совсем не было времени. Как я раньше говорил, я работал в И в июне наконец-то я уволился. Я записался на интенсив продвинутый HTML и CSS, уровень 2, HTML академии И в сентябре успешно его защитил. Вот такой вот сертификат стоит по окончании. Это электронный сертификат, его можно, например, прикрепить к самому портфолио на HeadHunter, и все его будут видеть. Мелочь, но приятно. Вот такую вот работу мы делали в рамках курса. Это кошачий магазин. Он на тот момент считался самым сложным проектом, и я его взял для того, чтобы больше прокачать свои навыки планшетная версия в рамках курса HTML академии мы это верстали по классификации BM что мне очень понравилось также здесь пройдена ретинизация графики и использовал немного JavaScript но совсем чуть-чуть это было не обязательно. Вот, к этому курсу я готовился самостоятельно. Я не стал записываться на интенсив первого уровня, так как считаю, что азы можно выучить и самостоятельно. Главной причина, по которой я записался, это работа с наставником. Ревью кода это очень важно, чтобы понимать, правильно ты это делаешь или неправильно. Так. Далее я записан на интенсив JavaScript уровень 2, который уже стартует через неделю. Но это не самое главное. Спустя полтора месяца после окончания интенсива я смог устроиться на работу верстальщиком. Казалось бы, я должен был месяцы-годы тратить, показать видео, как я долго и упорно иду к мечте, как у меня это не получается, но пришло полтора месяца, и... Я даже своими минимальными знаниями смог найти работу в веб-студии. Я создал на Хатхантере свое резюме и создал маленький сайт. Портфолио, если это можно так назвать. Поставил космос, анимировал его, сделал небольшую анимацию. Она сейчас немножко потормажет, поскольку запущена запись видео. Вот. И спустя буквально две недели мне пришел отклик и предложили выполнить тестовое задание. И это был как раз ровно мое день рождения, когда я получил отклик. А мне как раз полностью буквально недавно 30 лет, и я успешно провалил тестовое задание, хотя работал несколько дней, не получилось. Вот. Хотя я считаю, что сделал довольно неплохо, но там была своя запара. и прошла еще неделя и я получил еще один отлик от человека он мне позвонил по телефону сказал у вас такое потрясающее резюме там давно такого не видел а с чем связано ваше желание стать фронтенд разработчиком вот моя зарплата которую я ожидаю и написал что деньги это не главное и готов работать буквально за бесплатно, даже за печеньки. В общем, я поехал на следующий день в Воронеж. Мы с ним встретились, поговорили. Мне дал тестовое задание, которое я успешно выполнил. С первого раза там были правки, но тем не менее. Еще через неделю я вернулся в Воронеж. Мы опять встретились, подписали документы. И я официально устроился работать верстальщиком. А что мне нравится, это мы работаем по бэм, ой, по бэм, простите, мы работаем с бутстрапом, и к нему не сразу я привык. Но за те две недели, что я работаю, я уже успел даже несколько страничек сверстать и какие-то копеечки заработал. До нового года я буду работать удаленно, а потом, возможно, перегрузить в офис. Кстати, вот это письмо рады, что вы скоро станете частью нашей команды, Сохранила себе на память. А также я сейчас занимаюсь параллельно JavaScript, а занимаюсь по курсам Алекса Лученко, я купил два 2... интенсива, если можно так назвать, они без ограничения по времени, но у меня полная обратная связь, у меня полный ревью кода и проверка домашних заданий. А JavaScript уровень 2 от Алекса Лученко, на каждой теме, допустим, вот работа с дом, предлагается до 20 заданий для закрепления навыков. Это очень круто. Это позволяет закрепить материал. И через неделю у меня стартует интенсивная академия. Там хорошие лекции, а здесь хорошая практика. Вместе это дает хороший старт. А вот страничка, которая сверстала. Она еще не до конца готова, но... Возможно, выглядит убого. Кстати, работаем без макета. У меня просто одна PNG картинка И я ее должен адаптировать под планшеты и под мобильники. Чисто на свой вкус. Подбираем, подгоняем. Дал бог выглядит, но... Я только учусь. В будущем... Планирую дальше развиваться, буду учить React, купил по нему курс, но пока отложил его в долгий ящик. Также у меня есть курс по ноде, но до ноды вообще нет времени сейчас. На такие дела, все возможно. Спасибо за внимание. Пока.